Поскольку microSD карта очень мала, ее легко потерять. Сегодня будем делать чехол для переноски и хранения такой карты. Приветствую вас на канале Левша. Наше изделие будет в виде поршня с шатуном. Я нашел деталь от старой печатной машинки и расплавил ее в муфельной печи. Перед литьем емкость, куда будем выливать, также нужно разогреть в муфельной печи, иначе получим жаркий фонтан. Сразу оговорюсь, что в детали местами присутствуют микро поскольку нужно экспериментировать с температурой и избавляться от шлаков. Но в данном случае нас это не сильно волнует, поскольку это не деталь от самолета. Изготавливаем крышку поршня и нарезаем на ней резьбу. Резьба будет самая мелкая, которая возможна на этом станке, 0,5 мм. Из этой же болванки вытачиваем основную часть поршня. Нужно выбрать на резьбу, и еще должно остаться небольшое пространство для флешки. Дюралюминий металл мягкий, поэтому оказалось, что проще резьбу нарезать, вращая патрон рукой. После шлифовки видны те самые микропузырьки, но правда на видео они кажутся побольше, на самом деле они мелкие, просто я снимаю в макро. На нашем, как и на настоящем поршне, делаем прорези для колец. Они нужны не только для красоты, но также, чтобы скрыть место соединения. Я не жонглер, это просто видео в обратную сторону. Самая главная деталь готова, теперь сверлим под палец, только не свой, а поршневой. Также протачиваем и с обратной стороны. Снимаем внутреннюю фаску. Со стороны юбки поршень обычно не идеально ровный, у него есть два углубления, мы делаем так же. Из этого металлического стержня будем делать шатун. Этот способ фрезерования не самый лучший, но пока так. В общем из кругляка делаем пластину. Отверстие со стороны поршни должно быть меньше, со стороны коленвала больше. Чертим контуры шатуна и обтачиваем. Как говорится, болгарка – незаменимый инструмент в точной обработке. В общем, шлифуем, полируем, приводим в нормальный вид. Еще одна деталь готова, теперь делаем два ограничителя, чтобы шатун свободно не болтался в поршне. Некоторые будут ругать за отсутствие центра при точении пальца, но, поверьте, на таком диаметре его применить не получится. Диаметр пальца должен быть немного больше отверстия в поршне, чтобы его туда запрессовать. После подгонки втулку разрезаем на две части. Все готово, можно собирать. При шлифовке нужно быть аккуратным, поскольку дюралюминий мягче, чем сталь. Ну и, конечно, пастогой. В строительном магазине купил вот такой материал, не знаю, что за материал, но похоже на мелкопористую резину, довольно мягкую. Она самоклеющаяся. Вырезаем из нее два кружочка по диаметру внутренней части нашего тайника. Таким способом мы защитим контакты SD карты Как говорилось в одном ролике, все просто. Ну и последний штрих, это декоративно-функциональная цепочка. Условия розыгрыша этого брелка и бейсбольные биты из позапрошлого видео читайте в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Пока-пока.